21 февраля в Музее истории Казанского федерального университета открылась выставка «Ветераны». Материалы для нее были переданы сотрудниками университета, прошедшими службу в горячих точках в Афганистане и на Северном Кавказе, а также ликвидаторами катастрофы на Чернобыльской АЭС. Многие из них поделились своими воспоминаниями. Выставку торжественно открыл ректор КФУ Ильшат Гафуров. Эти годы по-разному сегодня все трактуют, но все, кто там был, они честно отдали свой долг. Можно много разных пафосных слов говорить, но я думаю, у нас будет еще время, когда мы с вами за чашкой чая продолжим этот разговор. А сейчас я бы хотел, чтобы вот все, что здесь есть, оно служило подрастающему поколению. С приветственным словом гостям выставки также выступили проректор по общим вопросам КФУ Ришат Гузейров и директор Департамента по обеспечению внутреннего режима гражданской обороны и охраны труда ветеран афганской войны Альберт Тазеев. Сегодня в Казанском федеральном университете работают 8 ветеранов войны в Афганистане. Двое сотрудников КФУ в 1986 и 1987 годах занимались ликвидацией последствий аварий на Чернобыльской АЭС, крупнейшей техногенной катастрофы в истории. 10 сотрудников ветеранов восстанавливали конституционный порядок на Северном Кавказе в рамках контртеррористических операций. Кто выставку формировал, кто эту выставку на себе, так сказать, это вынес, они сделали все возможное, чтобы вот хотя бы эти экспонаты по крупицам собрать. В целом выставка произвела положительное впечатление. Все, что, ну, азы необходимо вот от того, что должно быть, оно есть. Вот, ну, в дальнейшем, я думаю, экспонаты будут копиться. Экспонатов будет больше. На открытии выставки присутствовали как ветераны и сотрудники КФУ, так и учащиеся лицеев университета. Работники музея провели для них экскурсию по экспозиции. После открытия участники и гости выставки отправились в парк победы и возложили цветы к вечному огню. Камиль Гемоздинов, Диана Желенкова, Виолетта Басова, Фарид Захетуглы, Универньюз.